Никакие холода не страшны с мягкими и теплыми колготками 250 Ден из микрофибры от Фаберлик. Это идеальный вариант для осенне-зимнего периода. Классическая посадка, удобный широкий пояс, плоские швы и хлопковая ластовица. То, что нужно для максимального комфорта. Ты можешь получить колготки совершенно бесплатно и не одни. Всем новичкам Faberlic дарит две пары эластичных колготок. Как получить подарки? очень просто Выполняю условия первое зарегистрируйся на проекте faberlic онлайн второе до 13 октября оплати заказа на сумму от 1699 рублей. В валютах других стран это 679 гривен для Украины, 1785 сом для Кыргызстана, 8 тенге для жителей Казахстана, 49 белорусских рублей, 30 евро 99 центов для Европы или 509 лей для жителей Молдовы. Эта сумма указана в ценах каталога, для вас она будет ниже на 20%. И третье условие –